Немножко лучше нам известно, что сказал Александр Невский после битвы на льду Чудского озера. Текст сохранил псковский летописец. При анализе этого текста, мы, когда дойдем до Александра Невского, я это вам расскажу, Значит, возникает ощущение, что очевидно перед нами звучит ну, довольно близко к тексту то, что мог сказать Александр. Идеологически, лексически это укладывается то, что мог сказать 20-летний князь после победы вернувшись в псков и зная, что творили псковичи на самом деле из-за чего и произошло ледовое побоище Но это никакого отношения не имеет знаменитой фразе сочиненной сценаристами фильма александр невский утвержденный суть по всему в отделе агитации и пропаганды цк кпсс и разошедшиеся потом огненно-золотыми литерами в каждую ленинскую комнату воинской части, в кабинет истории, в каждую сельскую городскую школу. Вот точно могу сказать, что значит великих слов, что кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет, Александр Невский не говорил. Но это хороший такой слоган, как теперь сказали, или лозунг бы, как тогда сказали, емкий. Самое удивительное, что значит, перефразировано знаменитое изречение. Я не помню, из какого из четырех Евангелий врать не хочу. Мне почему-то всегда думают, что это из Матфея. «Подъявший меч от меча и погибнет», говорит Иисус. Вот. вот такое ощущение, что сценаристы эту фразу переработали, а значит, в высоком московском кабинете значит, либо ушами трясли, не следив смысла, либо, может, посчитали, что это вот патриотично подойдет, подойдет. Народ церкви теперь не ходит, не заметит. История России.